Всем привет! Сейчас я покажу, как можно прихватить длинную трубу одному. Меточки уже стоят. Вот. Тут стоит не по уровню, потому что тут уклон и там стоит меточка. Я пользуюсь вот такими вот струбцинками. Вот так вот ставлю. Одной рукой, правда, неудобно снимать и показывать одна стоит потом ставим вторую вот она меточка ставим конечно нельзя так не сюда ставлю вот сюда вот, вот так вот Есть, прихватили, точнее поставили. Труба уже заранее отрезанная по размеру. Ставим на одну струбцину и на вторую. И начинаем опускать по меточке. Нам надо по второй метке поставить, по верхней. Есть, есть. И точно так же вторую. Поднимаем. Все, метки выставили, потом прихватываем и обвариваем. Вот такой вот небольшой лайфхак. Может кому пригодится. Все, всем спасибо, пока.